Добрый день, вот и закончился наш конкурс, подводим итоги. По итогу голосования наших подписчиков выиграл Ринат Кагарманов, 24 года, жители Забайкальского края, город Хилок. Сейчас будем ему звонить, поздравим, объясним, как ехать, куда, и чтобы человек уже не потерялся, так скажем, в нужное время, в нужное место, был доставлен. Алло. Алло, Рина, добрый день. Здравствуйте. Это с компании Печной мир». Максим Николаевич сейчас звонит тебе. Хочу поздравить ага. тебя с победой. Ты стал первым и прошел конкурс. Спасибо. Так что ждем тебя у нас. С тобой наши сотрудники свяжутся, объяснят, как добраться. Ну, вообще, объяснят все дальнейшее действие. Ну, а так, молодец, победил. Так что, давай, так скажем, настраивайся на курс, на обучение. Хорошо. Я думаю, что все у нас получится. Будешь специалистом. Хорошо. А чё, да, спасибо, а чего от меня чё, ты, ты требуется? А сейчас ну, принять звонок от наших сотрудниц, ну, скорее всего, в понедельник с тобой свяжутся, не знаю, поговорю сейчас по выходным. А, а, а, да, да, да, то есть, ну, возможность приехать на месяц, то есть, во-первых, угу. чтобы у тебя дома все там осталось нормально, скотина не померла, там еще что-нибудь с голода. Ну и все, и приезжаешь, и начинаем обучаться. То есть обучение будет формата практики, теории, но больше упор будет на практику. Угу. Так что моя задача, чтобы ты уехал через месяц от нас специалистом ну, того уровня, который, так скажем, начальный, где ты сможешь уже первые печь свои собирать. Все хорошо. Ну. А, как у тебя на апрель-то нету никаких планов? А то, может, какие-то есть... Угу. Ну все, Рина, жди звоночка и будем рады видеть. Ну а так вообще, в, в общем, еще что хотел добавить. То есть форму возьми с собой, рабочую. Ага. И фл флешку обязательно для информации, чтобы можно было тебе потом сохранить все, что нужно будет. Понял, понял. Но, ну и, так скажем, настроение рабочее. Все, что Хорошо. с собой надо взять. Ну все, Ренат, еще ага. раз поздравляю, молодец, давай, до встречи. Ага, спасибо большое, спасибо. Угу. Все, всего доброго. До свидания. Так, ну все, человек информацию принял, я думаю, что его победа принесет ему полезные, так скажем, плоды в виде знаний, в виде умений. А вообще хотелось бы... Сказать общее, то есть этот конкурс и само мероприятие мы проводили впервые, и цели наши были, чтобы помочь тем, кто хотел бы обучиться, но не может себе этого позволить. Спасибо всем тем, кто отозвался, анкеты приходили, да, так скажем, было все впервые. Кто-то не смог видео отправить, кто-то не смог его сделать, то есть, но одно из пожеланий, конечно, и обязательств было, чтобы было два, это информация, видео, чтобы можно было полностью оценить и желание то есть, участвовать, и вообще, кто, кто к нам обращается, чтобы, То есть не только мы это видели, но и зрители, чтобы понимали, да, действительно, это надо человеку. Соответственно, спасибо большое всем, кто писал, звонил, обращался. Всем пока. Будем уже дальше транслировать все движение с Ренатом. Всего доброго.